Россия никогда не уйдет из Крыма. С таким неожиданным заявлением выступил кандидат в президенты Франции, Франсуа Фион. Лидер правоцентристов назвал полуостров русским с исторической точки зрения. Это тот самый претендент на пост главы государства, который в начале кампании стремительно набирал популярность, но на его рейтинге отразился скандал с фиктивным трудоустройством жены. На заявление Фиона по поводу Крыма Киев ответил сдержанно. Президент Петр Порошенко напомнил, что в этом вопросе международное сообщество солидарно с Украиной. В Киеве внимательно следят за каждым заявлением, кандидатов в президенты Франции. Ведь эта страна член нормандской четверки и один из гарантов мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Официальный Париж однозначно поддерживает территориальную целостность Украины и называет отторжение Крыма от Украины аннексией. И вот теперь мало понятно. Если власть в Пятой Республике сменится, то сменится ли вместе с ней позиция Парижа по Крыму? Если да, то нормандская четверка расколется пополам. Россия и Франция против Украины и германии выборы во франции уже в это воскресенье и киев конечно затаил дыхание впрочем каким бы ни был итог голосования президент Петр порошенко в интервью британскому телеканалу sky news поясняет что крым частью россии никогда не признает главный союзник украины соединенные штаты америки и тут же украинский лидер призывает продлить антироссийские санкции санкции единственный метод для того чтобы удержать путина за столом переговоров путин уже платит очень высокую цену из-за санкций что с начала недели активизировали работу украинские дипломаты и юристы. Они подали сразу несколько исков в международные суды по поводу аннексии Крыма. Сейчас Киев требует от российских авиакомпаний 370 тысяч долларов за использование воздушного пространства в районе оккупированного полуострова. Напомню, международный суд он Гааги отказался удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России за финансирование терроризма. На протяжении многих лет казалось, что нетрадиционная сексуальная ориентация и правые взгляды несовместимы. Но похоже, что сейчас партии, выступающие против политической элиты, в том числе Французский национальный фронт, привлекают сексуальные меньшинства на свою сторону. Ранее они высказывались против однополых браков и усыновления детей такими парами. На мой взгляд, усыновление детей однополыми парами, как прямое следствие однополых браков, глубоко прискорбное явление по той простой причине, что существует биологическая реальность. Тем не менее, согласно опросам, рейтинг национального фронта фронта среди ЛГБТ-сообщества значительно вырос. Не стоит забывать, что каждый голос имеет значение. «Существует угроза нашему образу жизни. Это привлекает многих представителей ЛГБТ-сообщества на сторону партий, которые выступают за приостановку иммиграции и защиту наших свобод». Очевидно, толчок к переменам дал теракт в гей-клубе в американском Орландо в 2016 году. В результате нападения, предположительно совершенного на почве гомофобии, погибли 49 человек. Преступник, уроженец США, похлялся в верности группировки «Исламское государство». В странах, живущих под гнетом исламистов, гомосексуальность подвергается нападениям. Трагедия в Орландо стала потрясением для ЛГБТ-сообщества. Тем временем Европу также захлестнула волна ужасающих нападений на почве гомофобии, которые стали попадать в заголовки газет. На фоне подобных атак вопросы, обычно интересующие избирателей, такие как экономика и здравоохранение, уступают место обеспокоенности очевидными угрозами, исходящими от наплыва беженцев. ЛГБТ-сообщество выражает все большую поддержку партиям, выступающим против проекта элиты не только во франции но и в других странах примером тому служит альтернатива для германии и партия независимости соединенного королевства взгляните только на исламских фундаменталистов в европе на взрывы на наезды грузовиков это все возмутительно у этих людей есть свои цели которые не совпадают с нашими это не та свободная и в некотором роде либертарианская повестка которую мы преследуем в европе мы всеми силами боролись за права сексуальных меньшинств и я не понимаю почему мы должны их лишаться по этой причине многие предприниматели Представители молодежи, члены ЛГБТ-сообщества и люди, ведущие альтернативный образ жизни, стали поддерживать партии, которые на самом деле хотят ограничить или вовсе приостановить иммиграцию. Именно поэтому национальный фронт и группы, считающиеся правыми, привлекают все больше таких избирателей.